начнем с самого начала и будем продолжать этот э, построение этого бота до финала. Я думаю, что мы за сегодня его не успеем пройти, хотя он и небольшой. Но я хочу, чтобы вы все подробно-подробно усвоили. С чего надо начинать? Вот именно с самого начала. Вот как надо начинать? Что надо делать для того, чтобы создать простейшего, самого простейшего? Ботика такого маленького. Вот создавать его надо будет начинать вот с чего. Я сначала его описал. Название бота. Первое, с чего надо наз... начинать, это название бота. Это, вот я его назвал. пять мощных инструментов в заработке на партнерских программах». Ну и начинаем с первого сообщения. То есть первое сообщение – это то сообщение, которое увидит ваш пользователь или ваш клиент как только соприкоснется с вашим ботом. Ну и вот здесь вот такой текст. «Привет, я благодарю за интерес к тесту. Приступим к делу прямо сейчас. Нажмите на кнопку «Начать», чтобы проходить тест». Вот здесь вот, когда вы заходите во вкладку в Сендлере «Чат-боты», открываете «Чат-бот», здесь вот справа в верхнем углу есть такая кнопочка «Плюсик новый бот». Да? Вот мы на него нажимаем, открывается у нас такая вот страничка. Вот здесь написано «Введите название бота». Возвращаемся в наш текстовый документ и берем наше название. Копируем его. Это очень удобно, когда вы полностью опишите весь алгоритм действий с помощью вот этого текстового документа. То есть я здесь описал что будет в первом сообщении, что будет во втором сообщении, что в третьем сообщении, какие кнопки, названия, какие у меня будут ссылки на материалы. И все-все, всю последовательность действий я здесь все-все расписал. Название мы написали вот сюда. Нажимаем кнопочку «Сохранить». Если нам надо что-то исправить, мы можем всегда назад. Вот сформировалось начало нашего бота. Вот это начало, это наша входная будет страничка. Я вам уже ее на прошлых занятиях по ней рассказывал, но ну, да еще потом более подробно в конце на следующих занятиях будем тоже разбирать. Итак, вот смотрите, шаг номер один. Вот эта линия, видите, я на нее только курсор навожу, она сразу подсвечивается. Да? эта линия показывает связь начала идет на, на, на шаг номер один. Чтобы редактировать вот это вот сообщение, щелкаем по нему левой мышкой, открывается вот здесь наше вот такое вот сообщение. Здесь мы пишем э, из текстового, берем, значит, сообщение э, номер один. Значит, вот мы его копируем. Вот, не, не полностью. Нажмите на кнопку старт. Значит, копируем. И вот сюда вставляем. Сюда здесь пишем «Приветствие». Это для себя я пишу название шага, чтобы потом не путаться. Шаг номер один – это «Привет». «Привет, благодарю за интерес к тесту. Приступим к вы прямо сейчас». Нажмите на кнопку ниже, чтобы начать проходить тест. Кнопка у нас будет называться старт Теперь вот сюда можно поставить смайлик, указатель пальчик. Здесь у нас будет, допустим, к примеру, давайте синюю кнопку нажмем. Название синее и название кнопки ⁇ Старт ⁇ Теперь, чтобы наши кнопки не терялись во время прохождения бота, мы вот здесь нажим, ставим галочку ⁇ Клавиатура внутри сообщения ⁇ То есть, когда вы будете проходить бот, я вот смотрите, сейчас вам покажу, заходим, допустим, в мессенджер. Вот у меня начало бота. По, по партнерке, которую я составил, которую я сделал, да? Видите, вначале идет такая картиночка или баннер, вот, потом идет текст, объясняющий, как это все делать, и поясняющая инструкция. И вот две кнопочки «Да» или «Нет». Видите, если бы галочки не стояла, вот, вот здесь, вот, вот здесь галочки бы не стояла, да? То вот здесь бы этих кнопок не было они были бы вот здесь, ниже вот этой рамочки, а здесь вот, здесь был бы квадратик с точечками. То есть можно было спрятать меню, нажав на нее, открыть меню. Поэтому удобнее в ботах, чтобы человек мог вернуться, допустим, вот он нажал на кнопочку «Да», смотрите, я нажимаю на кнопочку «Да», открывается следующее сообщение, выходит баннер. Но если я захочу вот, вернуться на, и нажать на кнопочку «Нет», Выйдет уже другое сообщение. И уже другое сообщение на этот вот первый вопрос. Вдруг мне вот что-то не понравилось, захотелось изменить маршрут. Я могу вот так. А если бы вот эти, ну, вот здесь кнопочек внутри этого сообщения не было, то мне бы надо было, если бы я захотел изменить маршрут, мне бы надо было заходить опять по новой, стартовую страничку и по новой запускать бота очень неудобно и поэтому лучше вот так вот делать клавиатура внутри сообщения можно еще знаете что можно еще вот если вам они потом не нужны эти кнопочки можно вот здесь поставить галочку скрыть клавиатуру после нажатия то есть вот эта кнопка старт она потом скроется если мы оставим вот здесь вот эту галочку но я ничего скрывать не буду, пускай эта кнопка, она никому не мешает, пускай она... Можно вот сюда поставить какую-то картинку. Вот здесь скрепочка такая, да, смотрите. Можно добавить фотографию, видеозапись, аудиозапись, какой-то документ или что-то другое. Но другое можно это ссылку на вложение сделать. Допустим, у вас какая-то есть Google таблица или Google анкета, или еще какой-то Google опрос. Ну, то есть вот у вас есть какие-то такие вещи, которые вы хотели прикрепить к этому сообщению. Это не обязательно в приветствие, это я просто рассказываю, что это можно будет делать во всех сообщениях, которые вы вот здесь будете э, вставлять, создавая блоки по которым, или шаги, по которым будет продвигаться ваш пользователь. Вот. И когда вы вот сюда ссылочку вложите, поставите, нажмете кнопочку прикрепить, у вас все будет стоять. Вот смотрите, здесь еще есть имя переменное. Вот как правило, очень удобно общаться, и вы уже к себе располагаете, если человека называют по имени. Ведь человек, он сам себя очень любит. И когда к нему обращаются по имени, то есть его уважают вроде бы, да, как бы, ну, он любит, что его имя громко произносится, или к нему обращаются даже хотя бы письменно, да, он уже как-то проникается в доверие. И поэтому я рекомендую вот воспользоваться вот этой кнопочкой, которая называется «Переменные». Ставить сообщение переменной. Смотрите, здесь можно вставить имя просто, можно полное имя просто, Ставить. И вот смотрите, я нажимаю, меня вот устраивает, вот, допустим, имя, да, переменное имя. Я поставил, видите, что теперь, привет. Если теперь, когда а, человек нажимает на бот, смотрите что, он пишет, приветствую вас, Геннадий. Вот я тестировал да, свой бот. Он пишет, приветствую вас, Геннадий. То есть там стояла изерная. А теперь он уже ко мне обращается по имени Бот. Да? Ну, это в принципе нормально. И можно еще вот здесь настроить сообщение. В сообщении можно до 4000 знаков, символов и прочего. Но я не рекомендую делать длинные сообщения. Почему? Длинный текст очень тяжело читается. Вот смотрите, вот здесь тоже я вот сделал, да, и очень... Постарался разбить на абзацы, постарался его с помощью смайликов вот этих вот разнообразий, да, ну, как-то, чтобы интересно было читать. Но вот предельная длина текста — это вот у меня больше уже не рекомендую просто. И то у меня здесь, смотрите, в начале картинка и в конце картиночка, чтобы как-то оживить, чтобы у человека глаз радовался. А то... Вот где одни тексты, да, вот когда вы пишете посты, вы тоже стараетесь вот так же все разнообразить с помощью различных там вот таких приемчиков. Где-то смайлики поставить, какие-то изображения, вопросики там, допустим, какие-то символы. Пробелы делать обязательно. Я вам, ребята, скажу так, вот я немножко занимался копирайтингом, и нас учили что человеческий глаз устроен таким образом, что он способен читать слева направо по диагонали, но не более 6-8 строк. То есть вот абзац должен вот быть не более 6-8 строчек. Тогда глаз его охватывает, и он его быстро читает. Как? Вот смотрите, вот этот текст, и вот этот текст, они отличаются, да? И вот этот текст будет сложнее читать потому что видите здесь нет пробелов между и не разбито допустим на 6 или на 8 предложений да, строчек здесь разбито здесь удобно читать быстро а вот здесь уже глаз язни то есть вот я вам на простом примере таком на своем работе даже показываю хотя вот даже вот эти вот штучки стоят смайлики но то же самое когда вы оформлять будете сообщения или тексты свои в постах, пост, да, вы, пожалуйста, применяйте этот прием. То есть не более... Запомните это правило. Не более 6-8 предложений там, или строчек должно быть в абзаце. Мы нажимаем с вами «Сохранить» на кнопочку, и у нас появилась первый шаг Привет. Далее у нас по плану заходим в наше описание нашего бота и смотрим. Это первый инструмент. Но э, добавлять вот сюда мы будем, смотрите, элемент у нас сообщение. Поэтому вот сюда, вот, чтобы добавить элемент, следующий, да, вот такой же элемент добавить, нам надо нажать вот на этот плюсик. Нажимаем. Здесь выходит, вот, смотрите, таймер, действие и сообщение. Вот нам надо добавить сообщение. Потому что, смотрите, у нас по тексту, по плану идет сообщение. Первый инструмент. Значит, мы и добавляем сообщение. Ну, и вот так, допустим, скопирую, чтобы потом не возвращаться. Добавляем сообщение. Видите, нажимаем, вышел второй шаг. Мы его вот сюда ставим. И начинаем с ним работать. Вот это убираем. Пишем сюда первый инструмент. Сюда мы должны ввести текст. Все тексты я заранее придумал. То есть вы, когда будете писать сценарий бота, вы когда продумывать будете составление своего бота, вы должны сначала продумать, как человек будет по нему двигаться, алгоритм его движения. Потом вы должны придумать и составить все тексты. Какие вы хотите чтобы... задать человеку вопросы? Вот. Какие-то ему подсказки и так далее. Вот смотрите, первое сообщение, которое я ему хочу, ну, говорю. Отлично, начинаем, давайте проверим, используете ли вы. Эти пять инструментов у себя в партнерском э, маркетинге. За каждый ответ «Да» вам начисляет один балл общения. Значит, я копирую этот текст и вставляю его вот сюда. Заходим сюда. Вставляем «Ethername». Значит, текст я ввел. Теперь возвращаемся обратно к нашему вот этому сценарию. Значит, следующий момент я должен добавить кнопки. Копирую кнопку, название кнопки, да. И надо, что сделать? Нажать вот сюда, добавить кнопку. Добавляя кнопку, я хочу, чтобы она была зеленая. Здесь будет текст. И вводим название кнопки да так зеленая добавить добавили теперь я ставлю сюда галочку чтобы клавиатура была э, внутри сообщения далее следующая кнопка эта кнопка нет здесь после этой кнопки нет включается таймер на 2 секунды к следующему инструменту или сообщению, который пойдет. Итак, добавляем, снова нажимаем «Добавить кнопку». Давайте мы ее сделаем красной, так как это нет. Здесь текст, и мы вводим текст. Вставляем. Нет. Так, красная, добавляем. Получилось, вот у нас вторая кнопка. Нет. И третья кнопка у нас. Это «Хочу узнать подробнее». Значит, снова ставим «Добавить» кнопочку. Давайте мы ее сделаем синенькой. Тоже будет текст. И вводим текст «Узнать подробнее». Добавляем. Теперь мы сохраняем то, что мы сделали. Видите, что здесь получается? Наши кнопочки появились вот на этих блоках. Теперь смотрите, вот от этой кнопочки старт нужно протянуть вот сюда линии связывающие, потому что как только человек нажмет кнопочку старт, ему откроется вот это сообщение. А теперь смотрите, что у нас происходит. Вот у нас, когда он нажимает ⁇ Да ⁇ значит... Попасть на сообщение. Отлично, вы получаете 1 балл. Копируем этот э, текст. И сюда. То есть от этой кнопочки, да, вот сюда идет сообщение. Вводим текст сообщения. Вставить. Вот сюда вот мы вставляем переменную. Сохраняем. Так. Теперь «Нет», у нас будет таймер. Нам надо добавить таймер. Мы вставляем сюда, нажимаем на таймер, и вот у нас появилось а, такое действие, как таймер. Теперь мы со второй кнопочки «Нет», берем отсюда сюда, идем к таймеру. Но, ребята, смотрите, у нас то же самое стоит таймер на 2 секунды к следующему инструменту сообщения. Вот Когда он нажал на первую кнопочку, отлично, да, то через 2 секунды ему придет второе сообщение, должно прийти второе сообщение со следующего блока. Поэтому мы его тоже вот сюда подключаем. И у нас остается третья кнопочка с вами. Третья кнопочка «Узнать подробнее». Это если вдруг человек не знает, что такое партнерский обзор, мы ему даем небольшую полезную информацию и даем ссылочку на более подробную информацию. Ну, допустим, на ваш личный блог, там какую-нибудь страничку, статью, сайт, может быть, у вас есть, и на этом сайте есть какая-то страничка, которая рассказывает, что такое партнерский обзор там, и так далее. Может быть, у вас есть Google страничка на которой расположена данный материал об этой, либо видео какое-то там, или еще что-то. То есть вы даете какую-то полезную такую информацию человеку, для того, чтобы если он вдруг не знает, что это такое партнерский обзор, что это за инструмент такой, да, он сможет из вашего бота это узнать. Итак, добавляем следующее у нас сообщение. Там, по-моему, по сценарию стоит. Да, таймер к следующему инструменту сообщение, да? Хочу узнать подробнее. Значит, мы вот сюда добавляем. Отлично. Отлично. Название я название просто уже. Так, сохраняем. Четвертый шаг. Таймер вот здесь пишем. Таймер, таймер, сохранить. И вот здесь у нас будет первый инструмент, это у нас партнерский обзор, здесь пишем. И информацию берем из того текста, который вы заранее приготовили. Партнерский обзор – это демонстрация вами партнерского продукта изнутри, когда вы доносите его ценность, практическую пользу для человека, используете социальное доказательство, что этот продукт рабочий, что вы сами его приобрели, что вы получили результаты с его помощью или показали какие-то результаты ну, своих учеников, допустим, если у вас это школа какая-то, вот. В конце можно усилить обзор, вот этот вот обзор, бонусом от себя. Так, я сейчас еще вот так. Обзор можно записать в виде скринкаста. Это видео с экрана, с озвучкой, голосом. Или это будет у вас какое-то видео. Вы значит, просто рассказываете живую об этом продукте и так далее. Либо это у вас будет... Видео с демонстрацией каких-то там возможностей этого продукта и так далее. Ну и чтобы больше узнать про обзоры, как и с чем их записывать и сколько можно заработать через обзор, рекомендую, допустим, вот вы даете сразу полезность, рекомендую, как и чем их записывать, сколько можно заработать через обзоры, рекомендую изучить мой материал по кнопке ниже. Вот такой текст вы копируете и вот сюда вставляете. По кнопке ниже и здесь нужно добавить кнопку так у нас название кнопки будет материал про обзоры называется кнопка копировать материал про обзоры давайте мы ее сделаем а ну она сама здесь сделается так материал ставить материал про обзоры так нам нужно ставить ссылку Значит, вот, чтобы потом отправить человека либо на ваш сайт, либо на вашу страничку, либо на ваш блог, либо еще куда-то, нам нужна ссылка. Ссылка вот здесь у меня есть. Я уже заранее приготовил. Вот. Я беру ее, копирую. И вот сюда ее вставляю. Вот. вот она вставилась, да? Теперь что? Добавить. Вот видите, у нас она вот такая кнопка получилась. Вот такого цвета. Ну вот здесь, э, значит, никаких переменных вставлять не надо, потому что это справочная такая информация справочная. Поэтому здесь, я считаю, что здесь не надо никаких переменных в текст вставлять а просто вы рассказываете, даете такую полезную информацию, чтобы человек смог прокачать свои знания, прокачать себя по этому вопросу, что такое партнерский обзор, если вдруг у него это как бы хромает. То есть он проходя тест, прокачивает еще свои знания, не просто пройдет тест, наберет определенное количество баллов и получит в конце подарок, а он еще прокачает свои умения знания. И если он что-то не знает, он немножко расширит свой кругозор. Опять ставим вот здесь галочку клавиатура внутри сообщения. Сохраняем. Все. Видите, у нас получился блок. Еще один блок. И теперь, смотрите, мы должны переходить к следующему сообщению. Вот Здесь у нас будет следующее сообщение про другой, следующий инструмент. Но, смотрите, ребят, у нас вот здесь стоит, э, после, этого, после этой кнопочки должен стоять таймер на одну минуту к следующему инструменту или сообщению. Таймер. Значит, мы должны что сделать? Мы добавить? добавим вот сюда таймер. Еще элемент таймер. Мы берем и добавляем вот сюда таймер. То есть мы отсюда выходим. И вот сюда приходим. После того, как он, значит, давайте здесь его назовем таймер. Так. Здесь мы выставить должны, я вот здесь вам не показал, как настраивать таймер. Я сейчас вам покажу. И настроим заодно тот таймер, я забыл его настроить. Значит, смотрите, вот здесь днях стоит, нам дни не нужны, нам надо в минутах. Так, там у меня по сценарию одна минута, ну давайте мы здесь две сделаем минуты. Потому что пока человек прочитает, пока он зайдет на страничку, на вашу, да, он как бы время потратит. Ну, вот ему две минуты, наверное, хватит для этого. То есть вы рассчитываете уже сами. Здесь вы ставите текущее время, и все дни недели, видите, вот здесь, все дни недели, то есть нет выходных у бота, да, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Значит, сохраняем. Все, таймер через 2 минуты. Вот здесь давайте мы его тоже настроим, потому что я его забыл настроить. Значит, смотрите, поставим здесь вот тоже секунд. У нас там стояло 9, 2 секунды, да? Давайте поставим 2 секунды. Ну, может, давайте поставим больше, можно поставить... 4 секунды, потому что за две секунды, я думаю, он пока прочитает, <смех> придет следующее сообщение, а он еще то не прочитал. Да? Поэтому как бы, давайте все-таки, ну, чтобы была какая соблюдалась какая-то последовательность, ну, давайте поставим 4 секунды. Все. Вот у нас теперь с первым как говорится, инструментом мы разобрались. Мы должны сейчас плавно перейти ко второму инструменту. Добавляем у нас там, смотрите, что у нас там. Второй инструмент это сообщение. Второй инструмент. Мы его копируем название. Но так как это у нас сообщение, то мы добавляем сообщение. Вот у нас сообщение. Следующий шаг это у нас сообщение. Вот здесь мы пишем второй инструмент название. Второй инструмент. Так? текст ставить нужно. Значит, здесь у нас будет таким вот образом. Второй инструмент называется автоворонки. Используете ли вы их? Копируем этот текст, вставляем сюда. Второй инструмент. Использу... Используете ли вы? Вот сюда можно вставить переменную. Будет красиво. Используете ли вы Геннадий их? Допустим, да? Так. Ну и потом давайте пока сохраним без кнопок, потому что время уже подходит к концу. Я сейчас еще покажу несколько моментов рабочих, которые вам необходимы для того, чтобы правильно строить бот. И время уже занятий подходит к концу. Давайте сохраним пока без кнопок. Кнопок тоже там будет также три кнопки. Тоже да, нет, узнать подробнее. В принципе, мы можем их сюда вставить. Но пока так. Значит, смотрите. У нас по логике, когда через 4 секунды, мы вот здесь поставили, да, должно переходить вот к этому, к этому инструменту. И теперь здесь, если он прочитает вот эту информацию, то через две минуты ему придет следующее сообщение. Через две минуты. То есть он может еще где-то находиться там на сайте или где-то, но сообщение ему придет через две минуты. Вот это именно второе сообщение. О втором инструменте. Сообщение о втором инструменте. Вот. Смотрите, первый блок, мы с вами, то есть начало, описание первый блок про первый инструмент. Из таких элементов будет состоять весь наш вот этот бот. Вот смотрите, вот он так вот идет, цепочка, видите? Так, так, так. То есть здесь тоже таймеры есть, тоже есть узнать подробнее, видите, он везде вот так. И потом до итогового сообщения последнего. Смотрите, последнее сообщение. Здесь, если вы набрали 5 баллов, отлично, вы на верном пути. И у вас либо уже есть результат, либо непременно он будет. Продолжайте использовать эти данные инструменты. А если у вас менее 5 баллов, то рекомендую обратить внимание на те пункты, по которым вы ответили нет, нажимая на кнопку, или нажимали на кнопку «Узнать подробнее» и прокачать свои знания, умения и навыки в том или ином инструменте. То есть нужно человеку вы ставите задачу. Ну и потом вы в конце концов говорите, что также за участие в тесте вам полагается подарок. И заберите его по кнопке ниже. И вот здесь кнопочку «Создали подарок». И человек, пройдя по этой кнопочке, а так как под ней есть ссылка, он попадает на тот ресурс, куда вы, что вы хотите ему подарить. Это может быть какая-то PDF-книга, это может быть какое-то видео полезное, это может быть какая-то полезность в виде статьи, там. а может быть еще какой-то инструментик такой маленький, который бы позволил человеку что-то делать. Понимаете? То есть это уже от вашей фантазии будет. Но вот именно даря вот такие подарки, вы привлекаете к себе людей, создаете, так сказать, вовлеченность и привлекаете их внимание и фиксируете на своем личном бренде, а то говорят, бренд не продает. Ну, правильно, если просто все время публиковать одни посты, там какие-то... И видео и так далее, да, он, конечно, не будет продавать. Но если вот такие занимательные вещи, как тесты, викторины, опросы проводить, то есть там, где нужно человеку делать какие-то действия, что он не просто смотрит ваше видео, слушает или читает вашу статью, он, конечно, там какую-то информацию полезную зачерпнет, если у него память феноменальная, он запомнит, и, возможно, будет применять их. Но если человек во время ну, прохождения, допустим, вот этого бота, он делает какие-то действия, нажимает какие-то кнопочки, у него это все э -э, в подсознании остается. И вся та информация, она гораздо проще запоминается. Потому что она сопровождается действием. Но это педагогический такой прием. Если э -э, во время обучения выполнять какие-то действия. Таким образом, соединяя действия с запоминанием, оно как бы дает больше эффект. Поэтому вот почему нужно такое активное вовлеченность сделать, тогда и будет результат. Тогда и люди будут, людям будет интересно. И смотрите, вы же не просто, вот он, допустим, за ответ он получает... Если он правильно ответил, он получает 1 балл. Что это такое? Вы создаете стимул. 1 балл. Ну, просто 1 балл. А в итоге он наберет 5 баллов и получит ваш подарок. Даже те, кто не наберут эти баллы, ну, они все равно, видите, они все равно приходят вот сюда. То есть они все равно придут на последнее сообщение. Но они не набрали, но вы им тут говорите. ребят. Вы не набрали, допустим, вы набрали 3 балла, но вы вот тут вот слабо знаете, вот, допустим, четвертый инструмент и пятый инструмент вы, у вас хромает. Вы, пожалуйста, обратите внимание вот на те, где вы нажимали на кнопку «Нет» или где вы нажимали на кнопку «Узнать подробнее». А, вы им даете практический совет. Но подарок вы им все равно отдаете, и для них это тоже как бы стимул все-таки вы располагаете человека к себе. Вы же не жадный такой человек. Вы даже все равно не набрал человек положенных 5 баллов. Да? В самом начале вы сказали, наберете 5 баллов, получите подарок. А тут он даже не набрал 5 баллов. Но вы все равно такой щедрый, добрый, и дали ему все равно этот подарок. И человек к вам располагается, у него к вам возникает симпатия. Вы добились того, что хотели. Вы уже привлекли человека на свою сторону. Вы уже можете с ним взаимодействовать. Вы можете ему предлагать что-то и так далее. И таким вот образом вы завоевываете внимание человека, привлекая его к себе, и он постепенно проникается к вам доверием. А когда человек доверяет, он у вас купит все что угодно. Вот все на сегодняшний день, что я хотел вам показать. То есть видите, вот он, там он такой ветвистый, да? Вот здесь он у нас вот здесь у нас такой ветвистый. Последовательно соединяются все элементы. Давайте мы на следующем занятии с вами все это продолжим. Мы дойдем до, кон, до конца и поработаем. Вот мы здесь один блок только разобрали, да? А сейчас еще у нас впереди четыре. Поэтому я думаю, на следующих занятиях мы с вами все это продолжим. Теперь, ребята. Никто не задает вопрос, а как же все это сохранить? Вот мы с вами создали. Если мы сейчас все закроем, у нас все потеряется. Почему? Мы с вами ни разу его не сохраняли. А для того, чтобы сохранить, вот видите, зеленая кнопочка горит: Опубликовать. Нужно на нее нажать, и тогда в сети э, все это сохранится на сервере. Все, нажимаем кнопочку публиковать и ждем, когда пройдет публикация изменений все видите все опубликовалось теперь наши мы можем сейчас эту вкладочку закрыть потом снова открыть и у нас снова она откроется и будет давайте вот вернемся назад она сейчас появится смотрите вот у меня пять мощных инструментов на заработке в партнерских программах бот он уже запущен в работу создан да? Тест, а вот который мы с вами сегодня создавали открываем его смотрите каким образом нам в него снова попасть нажимаем кнопочку изменить и вот мы с вами опять вот здесь видите все сохранилось все что мы с вами делали все сохранилось все на сегодняшний день я завершаю Вопросы, пожалуйста, задавайте. Понравилось вам, не понравилось. Вопросы задавайте, пожалуйста. Включайте по очереди микрофон и задавайте.